Ну, в общем, всем привет, друзья. С вами Стозл, Сисички. И, и с нами пи пища богов, короче. Ой-ой-ой. Как им управлять? Б бегаешь, прыгаешь, поняла. Нет, именно оружием направлять. <плёх> мышкой. Есть один минус, хорошо. А, я типа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <плёх> Здрасте. <плёх> Ты тише там. Window. Hot hot hot hot hot Ясно, понятно, в общем. Натур. Так, сюда иди. Сюда иди. Есть! Ау. Хорошо! Изи, каточка! Поехали дальше! Я сказал, что ты, видал, ты, видал, ты видал, у меня короны. Ой. Ой -ой -ой -ой -ой. Горю, горю, горю! -ой -ой. Не надо, so не гори! Иди сюда. стоял, Здравствуйте. Здравствуйте. Это изи победа. Ой-ой-ой. Меня мои сейчас змеи убьют. Не-не-не, я с тобой не хочу вернуться. <звук> Змея сейчас съела. Дай мне оружие. Ай. Изи, каточка. Давай следующую. Пошёл, поехали. <звук> <звук> <звук> поехали. Сис, ты уже записываешь? Mm -hmm. Да. Ясно, понятно. Опа, опа, опа. Сюда иди, слышишь? Ты, да, да. О! Это изи-катка. Ай, ай! Ай-ой-ой-ой-ой, тихо, не упасть, не упасть, не упасть, не упасть. А, жив. Все ясно, понятно. Фак, вот это надо было туда упасть. Ой, ты шо. Ясно. Отстань, отстань, отстань, отстань, отстань! Отстань! Тихо, тихо, тихо. Ты тихо ты. Блин, привычки. О, спасибо. Ааа! Ясно. О, мы сейчас, мы сейчас все будем, все будем падать. Короче, постараюсь. Нет, нет, нет, нет. Нет. Ясно, хорошо. И куда я умер? О, О, ясно, я... есть, иди. Да я -а сбил, -а. убегал. Ой, я просто с ним на месте. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да ну. Яй, май первый вин. Первый вин. Боже, ты так пролагал, капец. Да что тебе сюда наруже везет, лакер. Да, нет, нет, нет. Я понял. Это было слишком легко. Давай, давай, сюда. Иди, слышишь ты? С короной. Давай его убивать, он с короной. Ясно, ясно. Уходить, уходить, уходить. Я понял. Все. Конечно. Как я вас убил? Сейчас там карты повеселее пойдут. Ого. Я понял. Согласен. А чё они летящие? Жить-жить-жить-жить-жить-жить! Нет! Я понял. А ч чё, чё, чё ты же делать? Тебя змея спасла, прикинь, чувак! Да-да-да. Чё ты же делать? Всё-всё-всё, отстань, отстань. Я а? тебе, я кому сказал. А? Я понял. А я понял. Потому что надо уметь играть. О, стой, стой, давай друг друга не убиваем, давай друг друга не убиваем. Стой, стой, стой, стой, стой. Ясно? Он меня застрелил, пока ты там падал. Я тебе говорил, не надо убивать друг друга. О, чё? Ой, я, я, я, я, я, я, я, я, Выстрелил змеями. Ой, а вот эта штука ой, крутится. Она крутится, пригоди. О. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть! Попал. Попал. Оп. Почему здесь такая большая? О, это кто? О, это кто. А, нет. Заланула. Показалось, да? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я понял, все. Yeah. Я не сделал, сделала выиграл а что это с, -с, -с, -с нами на левые левый чувак вообще Ой. <свист> ну давай стреляй. что что что произошло <свист> я так и не понял вот же, конечно, <свист> не знаю я стрелял тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо отстань, отстань отстань отстань че сразу меня че сразу меня Ясно. <свист> хорошо это... А, где? Легко, легко, легко Я оружие <схот> не взял, так, так бы я был О, это... я вообще вот на, на, на этом первый что раз это? Подожди, подожди О, она на вашу сторону! Я умер, чувак Она, а по вы, шусь, за... она, умер. Походу... она походу взорвется. Слышишь? Это а было шифру, легко шифру, А, шифру. а, а шифру. что а умерло? Это... Сейчас, сейчас ящики с правой стороны будут Не дерись, не дерись, не дерись, не дерись, я говорю Я говорю, ящики будут Пока а прыгать, а я мертв. Да, я а, прыгать, прыгать, прыгать. Хорошо. О, а это с кубика. Это я ровно, ровно лежу. Ой, я упал. Может я желтый? О, а это тоже. А красный. Это легко. Вам. Лучас. Как дела? Нормально. А у тебя как? Да, боже, О, есть. Хорошо. Вот. Ой. Сейчас будет жестко. Давай, давай, давай, давай. Не наверх не залезть. Ой, я за меня просто первого вынесли. Все зажимают. А, <с five> а что делать, если правильно стоят? <с me> <плак> Он чувак просто. Я не вовремя Конечно. упал. Я не, я не вовремя упал. Зачем просто... ты меня скинул? Бронил. Я? Да, да. Ну, что это, да? Это Спарта! <с ris> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, нет, нет, нет. Нет. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ты. я тихо, тихо, Не упасть, не упасть. Ай. Что за тебя я, я, я, я, я, я, я, я просто сразу на ведрак залез и все. <свеч> я не дошел до себя просто. О, хорош, минус два. Да, <свеч> да, да, я... Сейчас лагать будет, сейчас лагать будет у кого-то. Все, остались мы с тобой. У давай. Дай мне уже тоже. Давай, стой, подожди. Бам! Я <свеч pequeño> же хотел Я думал, на 3. Так а я на ко? я на. Я на мече был, не на оружие. Ой. Ой. Аллахабаль, Я опять победил. Было легко. О, сейчас будет... шикарная дуэль. Ой! Я вас, меня просто вынесло. Давай, давай его убьем. Давай его убьем. Что давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Давай, а сейчас улетаешь. Чек. Готовы ребята? Сейчас, Ребят, сейчас вы... улетает. На старт, на, на старт, внимание, марш. И Давай. улетает такой сейчас, сейчас только. Давай я жду, я жду. Да я стреляй. Жду. Да подожди, подожди, я хочу, я хочу. Что? Я вы стреляй. друг друга убили как? Мы друг друга убили. О, а! тихо! Тихо! Ну ты ж много змей! Я понял, я умер. Там очень много змей будет. Это было легко. О, тут сейчас опять будет куча змей. Я вообще подхожу на канал, Давайте убьем зеленого. Ой-ой-ой-ой! я, я, я, я, я, я, я, я, Это я, я, я, Это я, я, это все я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, ГГ Ладно, ребят, это, наверное, последний О, раунд. Нет. Я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Если а вам что? Понравилась эта рубрика, ставьте лайки, пишите комментарии. А, с... на рубрика. Вот. П Подписывайтесь на наши каналы, на, на, на мои, ну, типа, типа, типа, как контент. О. А ты, ты умер? Что, уже? что ты там с ним делаешь? Я думал, он еще не умер. Вот. И по вашим лайкам, по вашим комментариям, я... Не оружие, что ты надел? ты надел душу так ранил Ладно, все давай я с тобой покончу готов я опять без оружия Сейчас он так добил ладно все ребят всем хорошего отдыха не скучайте до новых встреч